Само собой ничего не бывает, вот запомните это, что вот если вот вы жили-жили, потом поменялось что-то, значит у вас произошли вначале внутри изменения в вашем сознании, потом прошло какое-то время, и эти изменения в сознании изменили реальность вокруг вас, а не так, что вот как бы кто-то такой вот счастливчик там, удачный человек, везунчик, да нет, он просто как бы по-другому мир воспринимает, поэтому с ним это и происходит. Если я воспринимаю, что кругом все мужики – козлы, бабы, дуры, мне только такие будут окружать. А если я воспринимаю, что есть люди разные, я выбираю общаться с теми, кто дорог, близок, кто чувствителен, бережен, уважает меня, признает, у меня будет такое окружение. Вопрос, что вы хотите. Я же спрашиваю, что вы хотите. Вы говорите, я не хочу этого. Я понимаю, что вы не хотите, а что хотите – не хотите мужика алкаша, а какого хотите? Вы знаете, что приставка не для вселенной не существует? Существует, да, да, не существует. Да, и вы говорите, я не хочу мужика алкаша. Вселенная это да, говорит, такая не вопрос. <существует> вот тебе, пожалуйста, одни алкаши. <существует> <существует> да, не хочу там такого-то, пожалуйста. Вселенная говорит, блин, ну сбросить, пожалуйста, на, держите, такого, всякого. <существует> не хочу такую маму, пожалуйста, вот такая мама тебе. <существует> вот, все, что хочешь что хочешь дорогой ребенок да вселенная безгранична поэтому хотите убирать а эту приставку не на самом деле это очень важно вот с, с, то как вы намереваете свою жизнь зависит от того что вы хотите это вот прям вот вы как письма пишете и отправляете их вот и вселенная вам потом отвечает через какое-то время только э, Вся фишка в том, что она отвечает не сразу, а отвечает с каким-то запозданием, месяц, два, полгода. Вот. Потому что э, материя, она инертна, то есть ваша мысль, она вот вылетела, как воздух, и шу, полетела. Вот. А материя инертна, ее нужно так, так подвинуть, там все, что скрипит, вращается, шевелится. Поэтому оно не сразу происходит. Вот э, кто, когда был маленький, делал в ванне волны? То не сразу получается их делать, надо так, туда-сюда, туда-сюда. О, потом они уже сами там валят как-то. Вот. мыльница, и мыльница, и мыльница, и мыльница. Там, да, эти менопласта кораблики я пускал там всякие. Вот. То есть вот так как бы, так это вода, а материя, она еще более инертна. Вот. Поэтому требуется время, пока ваше намерение не реализуется. Вот. Думайте о хорошем. Думайте о том, что вы хотите. Это ведь просто. Как раз о чем думать? Или я, например, думаю о том, что кругом как бы ну, проблемы и задница, или я трачу то же время и думаю о том, что кругом как бы хорошо. Я хочу, чтобы так было.